Возлюбленное, что бы ни случилось, стойте в вере до самого конца, бодрствуйте, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Ибо еще немного, совсем немного, и придет Господь наш, Иисус Христос, праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому Господь наш. Терпение нужно нам, чтобы получить обещанное. Дорогие мои, следуйте за Иисусом Христом в чистоте и святости, храните свои сосуды, потому что Господь призвал нас не не к чистоте, но к святости, без которой никто не увидит Господа. Храните себя, следуйте за Иисусом Христом, слушайте Его голос, повинуйтесь Ему чтобы вам, исполнив волю Божью, наследовать жизнь вечную. Да благословит вас Господь наш Иисус.